Всем привет! И сегодня у меня влог. Да, я в пижак, мне обращать внимание, но зато я уже умылась. И все зубки. Я 7 марта, а завтра, как я понимаю, 8. Сегодня у меня куча-куча-куча дел. Первое дело это собраться. Сейчас же дело это сочинить песню. Я знаю, знаю, знаю Я знаю, т, знаю.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 Икина, это в принципе Кристина. Мне вообще Кристина зовут. Он однажды не Кина. Ко мне еще девочка Кристина ходит. Он тоже. Икина, икина. Ветра. Good morning. Добрый день. Good evening. Good Good afternoon. Добрый вечер. Good evening. Good night. Кто это? Хус. Либо is... uh -huh. он, He... она, она, она, она, Я уже иду э, домой. О, да. У, господи. В общем, одним словом, я сейчас иду домой. Сыпать. Вот. Так всегда. Все, я дома. Место <свят> мне буду плакать. Как бы гулять с графом, а, плюс я еще за там еще зачем? Короче, я Не-не-не, ля И там денежки. Мы уже. Мы? Мы уже на точке обычных 50-200 живут, а это же собрание Или где? Настоящее режим может припасть чтобы превратить влой по По любым причинам, в том зависит сейчас от меня. Ребята, богаты, Все, стойте, ставите! Почему я не говорю? Ты как начинаешь, что интересно? Да, а, а, да? Отлично! Отлично! Турция отравила в первый фестиваль к рекламу! Солнце в поле! Если бы еще не случилось <свечес> первое, то, -то я вообще не ой, ой, как жарко! Да? Все, спасибо! Цветочки! Ой, сзади. я видео ой, снимаю! Ладно. Мы идем! Ребята, я уже дома! Всем пока! Подписывайтесь на мой канал! Нажимайте вот на эту кнопочку и, найти, и на этот кружочек, чтобы подписаться. И поставьте лайк под этим видео, снизу там такой вот слайничек, я поставлю. Всем бай-бай, guys. Чё? А, всем гудбай.